Слушай, это что получается? Через полтора месяца Apple покажет нам с тобой свою обновленную, революционную iOS с индексом 11. Поскольку до всемирной конференции разработчиков остается, ну, практически ничего, и знаешь, это, как говорится, рукой подать, предлагаю тебе вместе со мной взглянуть на самые актуальные функции и фишки iOS 11, которые точно удивят тебя, и твоих друзей привет ты смотришь канал apple finder устраивайся поудобнее погнали не знаю как ты но лично я больше всего жду night mode или же темную тему оформления в новой версии ios по идее мы с тобой должны были получить эту функцию еще с выходом ios 10.3 но чудо к сожалению не произошло поэтому новую фишку стоит ожидать уже совсем скоро и я прямо чувствую знаешь она немножечко вдохнет жизни в твой и мой девайсы Прикольно Различные техно-ресурсы недавно проводили сравнение различных виртуальных ассистентов на разных девайсах и опять же на разных операционных системах и пришли к выводу, что Siri-то у нас оказывается не самый передовой помощник для обычных пользователей, даже в некоторых местах уступает своим конкурентам. В iOS 11 Apple просто обязана научить свою дочку каким-то действительно, ну блин, революционным штукам, например, распознавать команды пользователей без подключения к интернету. Не знаю, будет ли данная фишка полезной, так как я, например, фейстаймом не пользуюсь, но нам добавят возможность создания групповых звонков в стандартной программе от Apple. Я предполагаю, что новая фишка будет организована просто по высшему классу, просто потому что это Apple и у них вроде как все должно быть идеально. Ну, ты сам прекрасно все понимаешь. Сплит-вью на айфонах это же будет просто чудесно, особенно на плюсах с диагоналями экранов 5,5 ,5 дюймов. Знаешь, по концепту выглядит это немножечко странно и с одной стороны забавно, но это будет реально удобно при выполнении определенных задач. Точно тебе говорю. Окей, возможность менять какие-либо настройки в центре управления на iPhone или iPad. Функцию, которую мы ждем с тобой уже не первый год, ожидать и на сей раз, скорее всего, не стоит. А вот что касается каких-либо бенефитов, связанных с 3D Touch, опять же, например, при усиленном нажатии на дисплей посмотреть список Wi-Fi через этот самый центр управления, или же то же самое сделать за Bluetooth, например, вот такие плюшки или фишки нам с тобой обязательно завезут. Кэш-приложение это, конечно же, мразина просто редкостная и какой год я уже пользуюсь различными программами, костыльными способами на своем айфончике по очищению лишних гигабайт, которые мне нужны и которые просто заполнены различной чушью и мусором непонятно от чего. И надеюсь, что в iOS 11 нам с тобой продемонстрирует хоть какую-то функцию по очистке кэша из сторонних приложений. Ожидаем с тобой обновленные фишки в приложении камера для всех устройств, так как большинство сторонних приложений из App Store и то использует намного чаще и все эти аналоги гораздо лучше и удобнее, нежели чем стоковый вариант. Например, будет добавлена улучшенная функция распознавания лиц пользователей или людей в кадре и знаете, это довольно-таки неплохо, но вот добавили бы каких-нибудь, я не знаю, там эффектов или что-то в этом роде, фишечек бы каких-нибудь новых завезли, а вот зачем еще лучше распознавать лица, вот это как-то немножечко странно. Для владельцев больших айфонов стоит ожидать и Улучшенную клавиатуру, с помощью которой набирать текст одной рукой станет намного удобнее и проще. И упоминание об этой самой клавиатуре уже было не раз встречено разработчиками в iOS 10.3, но данную фишку стоит ожидать уже летом этого года еще ждем с тобой новых обоин и знаешь как бы это банально не звучало но вот скажи мне пожалуйста ты помнишь когда последний раз ты пользовался не какими-то там сторонними ресурсами группами вконтакте приложениями для того чтобы найти себе нормальные обои а брал их из стандартной библиотеки которую тебе предоставляет Apple. Последнее, что нам стоит с тобой ожидать, это легкий редизайн. Но рил, этим плоским иконкам уже идет, по-моему, четвертый год, и все равно легкое дуновение такого, знаешь, ветерка. Небольшое изменение во внешнем образе системы, но ну, было бы на данный момент очень даже кстати. Теперь твоя очередь. Пиши в комментариях, какую из перечисленных мною функций или фишек ты бы хотел увидеть в новой iOS 11 или как она там будет называться. Если ролик тебе действительно понравился, тогда помоги мне сделать его популярным и поделись им со своими друзьями и родственниками в социальных сетях, где ты зарегистрирован. До скорого. Пока.